Всем привет, с вами Крошик Дэй! И сегодня у нас будет челлендж Едобное или несъедобное! Правила челленджа такие Кто-то берет пакет, открывает э, и там съедобное или несъедобное, не например чупа -чуп настоящий, например, за не выпал, а мне игрушечный Итак, поехали! Поехали! Что это такое? А у меня настоящий а а у меня игрушка. А, там, а, наверное, там, наверное, пицца. А у меня настоящая пицца. Я, конечно, тоже игрушку хотела! <сосы> там, там Я вижу мордочку красивую. Вау, это собака! Пицца! <сосы> пицца! <сосы> а -а -а. У меня выпала настоящая пицца. Она очень вкусная. А мне попалась вот такая вот пицца, которую сделала М -м -м. вот эта вот собачка. Но я бы хотела твою пиццу попробовать. Зарин, я же ее уже откусила. Ну, ничего страшного. Давай доставать другой пакет. Давай. У меня попалась авокадо. Да, у меня поплыть авокадо. Вау, как круто. Давайте его откроем. Настоящая пока И у тебя типа, были качественные, он твердый. Вау. Это мой попыт, это мой попыт. Давай попробуем, как он кликает с этой стены. Вау, вау, вау. Я его в школу возьму. Буду антистрессовать после математики. <соспит> <соспит> <соспит> Для тебя математика стрессовывает предмет. <соспит> да, и музыка, и все уроки. Ну что ж, давай тогда другой пакет открывать. Давай. Какой? Оранжевый? Оранжевый. Оранжевый. Давай открывай. Давай, открывай. Итак. Пойдем что за игрушечку. Я открыть <смех> ног. <не могу. смех> Настоящий хот-дог. Ой, Аринка, я думаю, ты сейчас пожалела, что не тот пакет взяла, да? да. Арина у нас любитель хот-догов, да, Аринка? Нет, сейчас нет. Так, давай откроем мою игрушку и посмотрим, что это. Этот хот-дог так пахнет. О, а мой э, очень странный. О, о! О! Я понял, <сёк> это Шаньки, ты его так кидаешь. И она вылетает. Вот, то есть вот так вот. Смотрите. Ставьте лайк! Мне нравится этот хот-дог. И тут еще 3 плюс шарика. И в итоге у нас 4 шарика. Зарин, ты можешь попробовать настоящий хот-дог? Я не хочу пока что, Но по запаху он очень вкусный. Подпишись! Итак, давай присыпать к следующему Давай. Ой. У меня губка. А у меня мороженое настоящее. Класс, повезло тебе. Очень похоже, смотри, да? Да, очень похоже. Зато это мягкое, это типа сквиш. Да? Сейчас я открою и попробую это мороженое. Я жду. Э, какой у тебя какой у тебя вкус? М -м -м. Это манго! Вау! Такое вкусное! Нет, нет. А у меня вот такое манго! Жаль, что оно не съедобное! Берем следующие пакеты! Итак, давай их открываем! что -то... это? там? что там очень интересно! Меня... Ну, у, тебя у, у меня! У меня пончик! И у меня тоже пончик! А, а ты настоящий? У меня настоящий у тебя да? сквиш! Давай откроем. Даже давай, давай. Да, это пиш. А у меня настоящий. Мама, <свист> какой он.. Такой, он Зари, ну попробуем, может, все-таки настоящий или Нет. <свист> <свист> <свист> он не настоящий. Ну, <свист> мой вкусный. То есть зеленый. И как тоже у меня? Я такой тяжелый. Интересно, что там будет. Я уже знаю, что <свист> это. Это Я настоящий банан, а у меня попы-банан. Вау, такой диван. Давай яркий. потыкаем. Давай. Учисло не открывается. Так. О, все, открылся. Теперь мне, давай, ну, мне теперь вот эта маленькая нравится. Как круто он кликается. Да. Очень классный. И давай попробуем, как он с другой стороны. О, вот. куча. Да. Ладно э, а У тебя обычный банан, да? Да, но они тоже очень вкусные Да, давай приступать к, к следующему пакету Давай Ну что, следующий пакет? Да Итак, давай открывать О -о -о -о. У меня Чупа-Чупс У меня Чупа-Чупс игрушка mm -hmm. Класс Очень классно Давай откроем, посмотрим, что там. А я свой не могу открыть. Ладно. Я а, тоже я не могу. Ладно, посмотрю, какой у тебя. Как он открывается. Какой Мишка, и у него еще пончик. Мишка-сквиш. Класс. Вот что мне попалось. Мне тем более очень понравилась штучка. Ставьте лайк. Ого, как высоко до потолка. еще мне понравилось вот эти вот два попытика. А тебе что понравилось? Вот что у меня попалось. Мне очень понравилась вот эта вот собачка, которая делает пиццу. Вот это вот мороженое. И хот-дог. С вами был Крошик Дэй. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Смотрите наши новые видео. Всем пока-пока.